черную темную пору Позвонил Иван Степаныч в скорую Трубка гудела долго, упорно Надо сказать, что звонил он повторно Чисто себе молим гудки звучали Не было тревоги в них и печали Имел музыкальные дедушка уши Наконец ответили Скорая, слушаю. Девчонки, понимаю, у вас оврал, наверное, но мне что-то действительно скверно, Вы же обещали тридцать минут, час прошел, Я жду, я тут, вообще, я угор еще, в больнице не хожу. Ежели прихватит, лягу, полежу, но что-то не проходит, мне врача бы надо. Да успокойтесь, дедушка, едет к вам бригада. Воображение дедушки живо так представила. Едет к нему скорая, нарушая правила. С громкою сиреной на предельной скорости, Только почему-то из соседней области. Милая, родная, слышите меня? Если что, я вызов свой не отменял. В сердце боль не имеет правая рука. Но я уж извините, живой еще, пока Скорая в пути А, и трубочку повесила Ну, в принципе-то жил я интересно, весело В общем, есть что вспомнить, есть что рассказать Через час попробую позвонить опять Дочка, это снова я, мать твою, идти А машина скорая все еще в пути Дверь в квартиру отперта, поднажмет, пущай Можете хорошего. Если чё, прощай. Да иди ты в жопу, дедушка! Сердце у него. Ну так да положи валидол под язык. Мне тебя учить надо, а? Ты думаешь, ты один такой? Нету, нету на линии никого, понятно? У нас старшекурсники, студенты на вызовы ездят, двоечники. Потому что врачей половину мобилизовали, понял? Они там сейчас солдат лечат, спасают. Там на этой... Да и не могу я сказать. У нас разговоры записывают. Ты, может, дед посмелей будешь, а? Ну, скажи в трубочку про симптомы свои, про сердце расскажи главврачу нашему, а? И кому повыше. Давай, не стесняйся, а? Ты чего молчишь? Как тебя, Иван Степанович, вы там как? Иван Степанович, какие есть лекарства у вас? Да не молчи ты. Шестая. Шестая. Ребята, на Некрасово подъедьте, там реально дядька умирает. Шестая. блять, Иван Степанович, не волнуйтесь, скоро приедет, точно. Нет, скоро не приедет, но я тебя прошу, ты не молчи, дедуль. Ты прости меня, дед. Я ж тут одна, вторую смену, и все инфаркты блядские. Не умирай, пожалуйста, слышишь? Не умирай, я тебя очень прошу. Не умирай, дедушка. У тебя родные есть. Есть рядом кто-нибудь? Не умирай. Не умирай, пожалуйста. Иван Степаныч был наполовину там уже. Хорошая девчонка. Интересно, замужем? Ответила шестая. Затрещала рация. Хорошая девчонка. Попробую дождаться. Монетизация отсутствует. Работа YouTube-канала Дед Архимед возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!